Два, три. Три патрона. Вау! Выходи, приятно, не трогай меня. А, -а, а! Всем хай! С вами Юджин. И сегодня мы с вами, друзья, играем в игру My Friendly Neighborhood. Что ж, давайте выберем себе уровень сложности. И здесь есть варианты, о которых даже игра сама еще пока не знает. И я не очень хорошо играю в игры, поэтому давайте выберем Normal. Опа! Смотрите, какие руки. Интересная стилистика. Okay. Так, короче, в эту сторону нам не вернуться обратно, а говорит он. Э, чувак по имени Гордон. Смотрите, Эйбиси. ABC... О, прости, Я не трогал эту женщину. Я все лишь подошел к ней, на сама развалилась. Прыгать мы тоже здесь не можем, кстати говоря. О! Oh, о oh! oh, боже, о oh, боже. Ты, походу, потерялся в подвале. Как мне отсюда выбраться, Вики? О, oh, понятия не имею. Никогда сюда не спускался сам. А чё? что ты вдруг так запарился? Oh, Я пытаюсь пройти на крышу. Крышу? Слушай, ты должен забить на всю эту ерунду с антенной. Это плохо смотрится, непрофессионально. Это моя работа. Слушай, Горди, я знаю, что наша работа довольно трудная, но не суди о а шоу по пилотному эпизоду, понимаешь? А тем временем я бы снова спрятался. Что там на этот раз? Ну, Рэй, конечно же. Он лучший из этих всех монстров-уборщиков, но не любит, когда люди вторгаются в его владение. Становится немного ворчливым. Вы все куклы сумасшедшие. Ну, Рэй всегда был немного ворчливым. Даже до закрытия. Вот почему они его перевели сюда. Единственный способ выбраться — это лифт, но так и не понял, как пользоваться кнопками. Хотя это не особо помогает. Он путешествует по трубам. Лифт, понял. О, глупенький я. Забыл про лифты. Одна... Серьезно, Гордон, я бы не беспокоился Скорее всего, кабели заржавели Я не думаю, что они вообще работают теперь Я рискну Вау, ты такой храбрый, тип того Слушай, мне пора идти Помыть свою голову Носок мне очень нравится уже сходу Итак, давайте возьмем это все Healthy, мы здоровы, просто здоровы Без всяких процентов и так далее Вау, мы идем на лифт нам нужно попасть на крышу Воу, воу, воу, воу, все игрушки ожили, они уже собираются на меня напасть? Что за удары? Охренеть, как это неприятно! Я словно психушки для мягких игрушек. Тихо. Э, не работает. Что это? Каждая, получается, локация вот так прогружается, это интересно. Отсылает меня к старым резидентам. Получается, каждый, да, проход абсолютно будет такой. Воу, сразу новая пушка! Давайте. пойдем, как ее забрать? Все, мы взяли. Нажмите один и два, чтобы менять оружие. Окей. И раз, два. И. А что это такое? Опа, оно реально стреляет. ПО, он стреляет буквами. А, видите, показано, что будет следующее. Нам нельзя тратить патроны просто так. Так, здесь у нас что? Мы подобрали патрончиков, видимо, да? Еще скотч. Блин, мы будем стрелять буквами в наших врагов. Печатная машинка, скорее всего, для сохранения. Но сейчас она не работает. Записка от Хэнка. Мистер Л, Я осматривал офисы прошлой ночью, чтобы не дать трубам замерзнуть. Поэтому у меня было время проработать все неполадки на нашем прошлом проекте. На выходе эффект довольно вычурный, но он должен пригодиться при выполнении трюков, специальных эффектов и так далее. Я подбомбил несколько Норманов этой штукой. И, судя по всему, они очень веселились, пока летали по комнате. Штуковина использует довольно много букв, поэтому будь экономнее. И, кстати, некоторые работники могут заметить, что их печатные машинки пропали. Хэнк. Окей. Так, а почему я не могу выйти? Все, я вышел. Блин, я не прочитал туториал. Ладно, ничего страшного. Разберемся. Забираем бабло. Тут будет какая-то система крафта, судя по всему. Значит, будем стараться не расточительствовать патрончиками. А это что за труба? Вау! Два, три, три патрона. Вау! Какой-то неприятный не а Фу, я думал, сейчас это будет скример какой-то. Погодите, они не подыхают. уже сколько патронов на выпустил. Когда враги повержены, мы должны их к полу примотать скотчем. Вот так вот, да? Получается, они не подыхают никогда. Какую-то я небольшую панику, если честно, словил. Потому что, как бы, такой ощущение, как будто игра особо не старается тебя напугать. Но сама ситуация вот это вот вызывает какое-то напряжение у меня. Нужно перерезать цепь. Пойдемте. Что это? Мышь? Ладно, не будем ее трогать. А что если стрелять вот этим вот? Почему-то мы стреляем буквами в этих существ. Можно их так назвать? Или это игрушки? Они как бы живые. Стоп! Ящики, мы должны, да, обязательно пошариться, полутаться. Бенни, ты не мог бы проводить меня домой после съемок сегодня? Я чувствую себя немного некомфортно после того ограбления на Грейт Стрит пару ночей назад. Такое ощущение, как будто город становится все более и более жестоким с каждым днем. Иногда мне кажется, что единственное безопасное место... Здесь. Я знаю, это глупо, но это бы для меня много значило. Мистер Герсвальд обычно отпускает меня где-то в 6.30. Встреть меня возле лобби. Джулия. Закрыто. Нужно ключ найти. О! Ладно, сиди там. Окей. Да вы. Блин, я уже настроился на то, что в этой игре не будет скримеров, я не ожидал этого, блин, как страшно Норман упал, Норман, ты в порядке? Пошел ты, Норман Не надо меня так пугать Идем. Нет, я же их примотал к полу Они продолжают общаться Блин, паника, паника, закрыта, куда же не идти? А, возвращаемся обратно и я же даже не попытался вот сюда пойти А, нет, опять они начинают У меня всего два патрона, кстати Ладно, давайте возьмем лучший пистолет этот А, он перезаряжается сам Окей, Норман Меня и пока не видит Я не смогу его обойти незаметно Ладно, давайте стрелять по нему, короче, побегу Подохни, Норман Лучше первыми атаковать Примотать так, хорошо, она меня не видит. Идем. Тихо, крыса, тихо, крыса. Оп, няма. они такие непредсказуемые на вид. Я не знаю, когда они нападут. А вдруг они не нападут совсем? А вдруг они нападут совсем? И тогда мне будет плохо. Здесь что у нас? Инспект. Хорошо, ставим. Как? Мы должны как-то... Повернуть эту стрелочку, но я не понимаю, как Чего-то не хватает Нужно что-то опустить в слот, видите, здесь крестик стоит Почему-то 3, 10, 10 Блин, какая-то загадка, но я не понимаю Еще одна загадка, прям сходу Ага, нужен power Окей, okay, давайте пойдем, power найдем Я, честно, без карты уже запутался Закрыто Все, забираем Не знаю, что это Пока не знаю, для чего деньги. Я не видел никаких, никаких автоматов. Карта! Забираем. Чтобы как забрать-то? Все, есть. Чтобы открыть карту, нажмите М. М, хорошо. А где мы? Твою мать. А, вот мы здесь. Здесь мы можем сохраниться, а здесь мы можем вылечиться. Сохранится 5 э, центов, я так понимаю. Окей. Отлично. И также мы можем вылечиться, но зачем это сейчас делать? Ибо, смотрите... Вот здесь подсказка, каким образом это все связано. Я не понимаю. Квадрат плюс 2, треугольник минус 1, круг плюс 6. Ой, я не понимать. О! Это, так понимаю, мой... Стоп, что я нажал? Что я нажал? Поймать? Нет. Отмена. Или я купил что-то? Это получается мой инвентарь. Смотрите, это буквы. Ладно, пока я не врубаюсь, как это работает. Все, идем дальше. Мы можем пойти только вот сюда по прямой, и тут еще какая-то зона, которую мы не обследовали. Давайте пойдем. Хорошо. Пойдем, the... стреляем! Стреляем! Стреляем! А есть разница, куда стрелять, в какую зону, в голову и так далее. И кстати, у меня со скотчем у проблемы У меня его осталось-то сколько? Нисколько. Поймать. Как долго мы спускаемся по лестнице? Давай, быстрее надо ходить, чувак. И знаете, такое ощущение, как будто эти персонажи говорят все время разные вещи. Что происходит? Эй, кто там? Ой, что-то стрёмное там, походу. Я не знаю, что с крысой делать. Попробуем выстрелить. Вдруг из нее что-нибудь бы выпало. Нет, она жива осталась. Ладно, стоп, перезаряжаемся, срочно. Здесь что? Ничего, выходим. Блин, страшно, это будет босс, кажется. Это какой-то стрёмный, походу, босс. Но он пока нас не трогает. Сейчас вот эта штука надо нажать, и, скорее всего, мы включим электричество. О! О! Боже мой, как напугал, что это было. А типа, пока он здесь стоял в тени, такой бил, и тебя не пугало это. Смотрите. Штука плюс штука другая. Вставляется сюда и что-то работать начинает, видимо. А Boy, <laughs> вот, мы можем теперь забрать. Все, мы собрали штуку и теперь. Черт, oh, oh, Короче, мы теперь можем это вставить вот в этот автомат. В целом, в принципе, можем сейчас просто убежать. Давайте. Иди сюда, Норман, молодец. Бежим! Бежим! Скорей! Все, эти у нас завязаны. Они не опасны. Интересно, актеры импровизировали, когда записывали это все? Слышали? Неприятно, совсем неприятно. Так, давайте сюда вставим эту штуку. Хорошо. Наконец-таки она заработала. Итак, сейчас мы теперь должны что-то. Что? Нет. No. No. No. no. no. Неправильно. Два квадрата минус один <laughs> треугольник. Плюс шесть кругов. Что это будет означать? А, погодите, здесь еще есть же эта штука. Не знаю для чего, но давайте я попробую вот так, так, так. Оп. И мы получили какую-то распечатку. А, эту распечатку мы можем использовать вот здесь, да? Так. Uh. Ой. Ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Ой, ой, ой, ой, Так, она вернулась обратно. Это три. Раз, два и треугольник. Попробуем вот сюда. Давай, всовывайся. Квадратик это на два, а треугольник это минус один. Эта штука зафиксировалась. Прошла раз стрелка вернулась обратно. Походу мы сделали правильно что-то А, ну получается, да, мы сделали так, чтобы стрелочка поставилась на 3 И здесь написано 3 А здесь написано 10 Получается, все, я понял, что это означает Когда ты ставишь нолик, это означает, что стрелочка на 6 часов передвигается Давай, Евгений, продемонстрируй Стоп, сколько нужно здесь? 10 10 Да я все понимаю, я угораю Раз, два, три, вот так вы вот делаете Это точно сработает Иди сюда, вставляйся И Я сразу на десяточку сейчас Хоп И хоп Все, встала как надо Так, посмотрите вот здесь Что интересно, тут изображено Видите, что он должен быть на семерке хм. Здесь вообще десятка изображена Давайте попробуем поставить на семерку они пытаются меня сбить с толку. Гады, гады. Итак, получается, это будет, мы сделаем 6, потом 2 и минус 1. Хорошо. 6, 2, минус 1. Забираем. Ну, по идее, должно быть вот как бы так. Все правильно, давай. Оп, и минус 1. Давай быстрее. Все. Есть, дверь открыта. Идем дальше. Сто! пойдемте сохранимся. Сейв. Просто не хочется заново все это решать, я уверен, сейчас будут какие-нибудь сюрпризы, которые заставят меня погибнуть. Погибнуть позорно, я бы не хотел этого. Итак, идем. Новая зона. О, май год. Боже мой. Интересно, как глубоко это все. Ой, а, и... нет, нам не нужно идти. Насколько глубоко идет эта канализация, спрашивает Гордон. Я сразу представляю Гордона Примана, если честно. О, нет! Нет! Нет, стоп! Не ломайся! Нет, не ломайся! Я же здесь стою. А, Стоп. Мы можем пойти, получается, вот сюда. Давайте зайдем. <свы> да мать! Да что происходит-то? Да что ж вы делаете? Кстати, Гордон очень медленно идет, когда ты пятишься назад. Скорость минимальная. Смотрите, что это такое. Тоннель любви. Мы можем сесть. <свы> что, <Чё>, прям можем? <свы> А стоило? А не рановато ли я? Где мы? Нет, это просто фест тревел какой-то получается. Мы оказались вот здесь. А, -а, -а, -а. вот. Мы видим, как оно идет. Получается, здесь тоже за закрытой дверью есть еще одна лодка, которая вот так вот таким вот образом петляя нас доставляет вот сюда. Хорошо. Но это интересное место. Здесь мы что-то можем найти полезненькое, надеюсь. Вот, например, скотч. Его-то как раз таки не хватало мне в коллекции. Здесь у нас что такое? Мы, а, мы вылечились, получается. Все, мы теперь открыли. Эта дверь открыта. И мы оказались там, в принципе, где мы и были. Нам здесь нечего делать. Давайте вернемся обратно. Давай лодка. Чинас. Окей. Мне нравится, что здесь реально быстро все происходит, без долгих катсен, Уезжание лодки. Так, здесь будут сейчас опять страшные звуки, я не хочу их слушать. Страшных звуков не было, я осмирел. А, страшные звуки продолжают Тихо. Итак, можем пойти направо, и здесь что-то будет. Можем пойти налево, и там будет лестница. Или прямо. Нам придется обязательно их уничтожить. Опа! Давай. Есть, сдох. Блин, это услышало. Давай, ну, ну, но, но, есть. Подохло. Блин, там еще одна. Быстрее, быстрее, быстрее! Все. А, нету скотча! Хреново! Мы могли бы его заспартнуть! Но не судьба, жалко. Пойдемте вот сюда. Что это за место? Смотрите, мы прошли прямо, и здесь треугольник на двери. <соскот> Блин, тихо. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Не, надо, не надо, не надо, только не оживайте, я вас смоляю. И нам все еще нужен какой-то ключ, которого у нас нету. Закрыто. Может быть, нам нужно обыскать этих ребят? Нет. Что это? Забираем это патрончики. Окей, возвращаемся обратно. Нужен какой-то ключ, я не понимаю пока какой... Как ты здесь оказался? А, ну конечно... Ну конечно же, там оказался, у же... меня же не было скотча. А, блин! Твою мать! Зачем ты это сделал? Я же хотел по-доброму с тобой. Блин. Мы не можем что сделать. Попробуем выстрелить вот этим вот, может быть. Давай. Фаер. Есть. Короче, ему нужно такой хороший выстрел. Прямо в рожи, тогда он уйдет. Почему не работает? А, вот, кнопочка. Нет электричества, как всегда. Окей, придется идти туда. Слушай, я не знаю, стоит ли нам сейчас сражаться с ними? Я только патроны буду тратить. Нам нужно туда пойти, на лестницу. Давайте просто пойдем. Всё, не хочу, не хочу долго этим заниматься. Не хочу тратить патроны. Евгений никогда расточительством не занимается! А, нет! А может быть и стоило! Так, отвали от меня! Отвали! Нет! Скорей, скорей, скорей! Там что-то вспышки какие-то были. Это какое-то сумасшествие! А, смотрите, сохранялка здесь. И здесь еще есть что-то, но мы ничего не можем здесь найти, к сожалению. Ладно, выходим. Да дайте мне уже ключ какой-нибудь. Спящий Норман. Смотрите, это та же самая дверь. Ну, не совсем, это другая дверь с треугольником. Нужно будет найти, видимо, ключ-треугольник. Норман, пожалуйста, спи. А, а, кто? Как? Здесь закрыта. Что это? Странный замок. Или это что это, рубильник какой-то? Погодите, информация. Во-первых, ключ мы нашли. Но у меня нет места. Рейв в последнее время проявляет сильный интерес. Канализации. Поэтому я наперед решил спрятать все предохранители в специальных ящиках по всему подвалу. Один ящик в этом коридоре в хранилище кукол, в переодевалке и один висит возле машины с перфокартами. Хэнк. Понятно. Мне нужно найти будет специальный предохранитель. Надо взять, но у меня нет места. Хорошо, нужно что-то выкинуть. Давайте вот это. Все. О, теперь ключ можно забрать. И этот ключ нам поможет открывать теперь эти маленькие ящички. Видите, нам нужно нажать на третью. Точнее, нужно будет ставить э, предохранитель в третий слот. Для этого нам нужно найти этот сам предохранитель. Давайте разберемся с ними. Они будут нам очень сильно мешать. А, нет, стоп! Стоп! Перезаряжайся, уродец! Гордон, твою мать! Ты что, не знаешь, с кем ты имеешь дело, блин? Скорей! Есть! Всё. устранить. У нас нет больше скотча. К сожалению, нету. Стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Давайте попьем. Все. он вернулся. Ах ты, ублюдыш. Мы можем не тратить на него патроны, кстати, а просто вот так, вот так обходить. Вот, где-то здесь. Ну-ка, открывайся. Вау. Эту штуку нужно ставить сюда. А, сердечко вставляется вот в эту. Я вас понял. Типа мы открываем все двери с сердечками. Блин, я забыл. Я забыл, что здесь 50 <связывая> <связывая> О, нет, на обратном пути нас ждут эти уродцы Это нехорошо Давайте в фест-тревел пойдем Ага, вот он, первый ящичек И здесь предохранитель Идем дальше welcome. Welcome <связывая> welcome. <to the> <связывая> В <разливовке> еще один <связывая> <связывая> чел <связывая> Да <ё> -мо! <связывая> да почему ты перезаряжаешься <связывая> Черт, <связывая> черт Все Все, спи, спи Тут где-то был еще один ящичек, да, вот он И заберем все, Мы теперь можем открывать все двери. Где это? Где это? Где то Вот оно. Это у нас было закрыто, да. Итак. У... Блин, а вспомнить бы? А вспомнить бы куда? Чего? О, я, кстати, заметил, что у меня только пока что три таких предохранителя. Меня смущает, почему у меня всего три предохранителя, когда я четыре все нашел. А, я ж дебил не взял. Хм... Окей, давайте это сделаем. Стоп. Сначала давайте всунем остальные. Вспомнить бы, куда их всовывать. Себе в задницу, Евгений. Ага, крестовое суда. Теперь заберем сердечко и сразу сунем в нужное отверстие. Вот сюда. Пика вот сюда и бубна вот сюда. Есть! Все, разблокировано. Правильно? Правильно. Вау, где мы? Подохни, подохни, подохни, подохни Стоп! Есть! Есть! Буква Р его загасили просто Чё? Где мы? Что это за место такое? Просто оно очень отличается от всего Мы здесь? Как это мы здесь? Вот оно! Резак! Забираем. А нет места. Блин, ну как же так? Давайте перемещаем. О, прикольно, здесь прям есть менеджмент инвентаря. Слушайте, но ну, кажется, я идеально все сделал. Блин, вот это было тупо. Да. О, видите, поместилось. Идем дальше. А, это новый фейс Travel. Как раз таки, у нас сейчас приведет прямо в самое начало. И нам еще рано, мне кажется, уходить, так как мы не все посмотрели здесь. Итак. Это открылось? Закрылось. Не открылось, нифига. Погодите, но ну это же треугольник. А треугольники как открыть? Походу, дело не в треугольниках сейчас совсем. Я знаю, что нужно сделать. Нужно вернуться туда и обрезать цепь. А, смотрите, какой мы трюк можем делать. Хоп, хоп. Прикольно. Не знаю, зачем это, правда. А со второй можно так сделать? Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Нам нужно в эту сторону. Тихо. Вот опять... Бубна, но она закрыта Получается, все неправильно Я неправильно думал, что эти предохранители Они откроют эти двери Они лишь дали доступ К кризаку этому Чпоньк. Игра эта точно Была вдохновлена Resident Секрет Чит? Разблокирован чит? Ух ты Как это заюзать, интересно? Мы наконец-таки наверху. Это безумие какое-то. Все вот эти вот хрепики слушать постоянно. Я скажу, с ума! Перестаньте! Лифт! Все, кат-сцена началась! Скорей! Так, я думаю, что это будет. Эй, Джон Эй, здесь Джон, привет. Да, привет. Спасибо большое, что поиграл в этот демо. Я надеюсь, тебе понравилось. И ты доволен собой. MFN Development uh, очень быстро прогрессирует. Скоро будет больше контента. Если ты насладился этой игрой, я бы очень был рад, если бы ты добавил это в wishlist в Steam. Понадобится много-много времени, чтобы воплотить MFN, то бишь My, ne my Friendly Neighborhood, в жизнь. У меня еще куча других проектов, которые вы можете заценить. Оно, они очень отличаются от этого, но вам может понравиться. Короче, а еще одна вещь, может быть вам следует посмотреть в подвале. Увидимся скоро. Итак. Окей, okay, эта игра закончилась Что ж, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели Надеюсь, что вам понравилось И если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик, потому что Многие из вас в последнее время просто не видят уведомления Ютуб задолбал, ей -бог. Короче, ставьте колокольчик, жмите, получайте все уведомления Чтобы не пропустить новые, прекрасные, сочные Вот такие, муа, видосы просто белиссимые Ну а с вами был Юджин И всем по традиции петюлешка Петюленька, вы готовы? Раз, два, три и пять!